Добрый день, дорогие друзья, с вами системы видеонаблюдения Зорка. Меня зовут Андрей, и сегодня мы с вами поговорим про управляемую поворотную 4G камеру. Камера выполнена в едином корпусе. Разрешение камеры 2 мегапикселя Full HD 1920 на 1080 пикселей. Камера имеет сенсор Sony AMX 307. Камера построена на процессоре HiSilicon 3516E. Камера является полностью готовым решением. Поддерживает установку сим-карты от оператора сотовой связи. После установки сим-карты и установки карты памяти microSD от 32 до 128 ГБ камера будет производить запись на карту памяти и передавать видео в сеть интернет. Просмотр видео удобно осуществлять с мобильного телефона. На мобильные телефоны с программным обеспечением Android устанавливается приложение Камхи. Вы сканируете штрих-код, QR-код камеры и она находится в системе. То есть на этом все подключение закончено. Комплектация камеры включает в себя крепежные материалы, уличный источник питания от компании Dahua, аудиодинамик для передачи аудиосообщений на место установки. Преимущество камеры в том, что ее достаточно легко установить и удобно просматривать. Она является единым решением, поддерживает установку SIM-карты и карты памяти и является полностью готовым решением. Из недостатков я могу отметить то, что данная камера не подключается к системам видеонаблюдения стандартным. Камера не поддерживает подключение к видеорегистраторам. У камеры отсутствует Wi-Fi модуль, и даже если вы находитесь рядом с камерой, то камера сначала отправит изображение на базовую станцию сотовой связи, а потом вы ее уже получите на мобильный телефон. Объектив камеры это автоматический трансфокатор с возможностью приближения в 30 раз. Это максимальные объективы, которые устанавливаются на камеры видеонаблюдения. Для работы в ночное время камера имеет модули К-подсветки. Модуль построен на 8 светодиодах и может освещать от 20 до 80 метров в темное время суток. Камера устанавливается вертикально. Камера имеет поворотный механизм по горизонтали 355 градусов. По вертикали камера наклоняется на 90 градусов и может смотреть под место своей установки. Спасибо, что досмотрели данный видеоролик до конца. За подробной информацией обращайтесь на сайт zorka.tv. Спасибо за внимание. До скорой встречи, друзья!